Хотелось бы обратить внимание людей на формулирование проблемы. Что я имею в виду? Столкнулась с тем, что люди не хотят, либо им настолько больно, что они туда просто не идут, как раз-таки решать саму проблему. Но они готовы решать сопутствующие моменты данной проблемы. Теория, наверное, сложна, поэтому приведу простой пример. На сайте психологов я встретила такой запрос. Мужчине 45-47 лет, он не женат. И он не хочет решать проблему создания семьи, он не хочет решать проблему одиночества. Он описывает то, что женщины его бросают, эту проблему он тоже решать не хочет. Но зато он хочет решить проблему своего негативного отношения к женщине, которая его бросила несколько раз, потому что они с ней... Пытались строить отношения раза три. Их хватало на несколько месяцев, и это, эти несколько месяцев э, вписываются в теорию, когда заканчивается влюбленность. Э, и он испытывает к этому человеку негативные эмоции. Вот эти негативные эмоции он хочет убрать. А проблему создания отношений, э, проблему... Э, Создание семьи, продолжения рода. И это он решать не хочет. И для чего, собственно, это видео снимается? Психологу особой разницы нет, какую проблему вам решать. Другой вопрос, что... Когда идет запрос на убрать негативные эмоции, даже если я вижу, что у человека есть более крупные проблемы, и он, если ему сказать, может быть, и скажет «О, да, точно, давайте это решим», но, к огромному сожалению, мы не можем этого сделать». И я часто замечаю, что психолог, по крайней мере я, могу решить только ту проблему, тот запрос, с которым человек обратился. Иногда это очень обидно, потому что можно было решить проблему, а не, маленькую, не маленькое последствие большой проблемы. Я не знаю, связано это с тем, что человек действительно не видит проблем, либо он боится их решать, либо ему это не надо, но видео... Именно для тех людей, которые э, хотят э, решать проблему, не бойтесь заявлять о ней и попробуйте масштабировать ее. То есть чем больше вы э, решите э, обратиться с проблемой к психологу, чем больше будет формулировка данной проблемы, тем больше вам даст психолог и тем результативнее будет ваша консультация. Были случаи, когда девочка обращалась с попытками суицида и снова ее запрос не звучал, я хочу убрать эти попытки суицида, а запрос звучал просто, я хочу, чтобы чтобы у меня появилась надежда, что суицид не единственный выход. И знаете, очень удивительно случилось, что когда у нее появились сомнения в том, что суицид это единственный выход, мы больше не смогли с ней встретиться и продолжить консультирование. Именно поэтому я сейчас снимаю данное видео, чтобы вы когда решитесь обратиться к специалисту, не боялись заявлять большую тему верите в это вы или не верите, это не суть вопроса. Специалист – это профессионал, это не человек, которого надо верить или не верить. Когда вы вызываете сантехника, вы же не верите, что он вам починит или не починит что-то. Вы просто его вызываете, потому что у вас течет кран. И к слову «вера» это не имеет практически никакого значения. То же самое здесь. Чем крупнее вы формулировать свой запрос, тем больше возможностей будет для вас самих. Конечно, если вы хотите решить какие-то мелкие проблемы, возможно, вы имеете на это тоже право, но иногда люди думают, что какие-то вещи за них сделает психолог. К огромному сожалению, нет. Любой специалист может дать человеку только то, что он сам попросил. Не бойтесь просить. У психолога, у врача, у других людей люди хотят быть хорошими. Они с удовольствием вам дадут то, что вы просите. Ваша задача – просто попросить именно то, что вам нужно, а не то, что вам первое пришло в голову. Часто я сталкиваюсь с тем, что люди просят одно – а на самом деле хотят именно другого. Когда приходят ко мне люди и говорят, я хочу встретить человека, я всегда отвечаю, о, прекрасно, я человек, мы встретились, я правильно понимаю, что мы закончили? Нет, ну вы же понимаете, я другое имела в виду. Ну так сразу и скажите, что вы имели в виду, а не позвольте мне играться в ясновидение. Как мы говорим, так мы и живем. И что мы просим, то нам и дают. Если мы просим много, нам и дают много. А если мало, ну извините. А вот теперь про веру. По вере вашей и дано вам будет. Верите в то, что вам могут дать. Вам это дадут. Более того, вы это возьмете. Не верите, к сожалению, это не претензии к разного рода специалистам. Научитесь брать научитесь жить в этом социуме. Мы для этого здесь и собрались. Один человек практически ничего не может. А вместе мы очень большая сила. Пользуйтесь этой силой. Она вам дана от рождения.